Привет! Зовут меня Дима, сейчас прохожу я тренинг у Валерия Юрьевича. Как вообще это было? Валера мне написал ВКонтакте, предложил встретиться. Мы встретились, пообщались, я согласился пройти тренинг. Почему согласился? Да, мне всегда это была тема интересна, я что-то читал, какие-то делал ошибки, ну и у меня были очень много вопросов, которые я не понимал. и не знал, как вообще эффективнее действовать, что нужно делать, что не стоит. Как-то с первых минут я понял, то что Валера давно этим занимается, что Валера сможет мне помочь. Вот мы с ним договорились по цене, по деньгам. Ну и как бы и сразу приступили, по-моему, это было в ближайшие выходные, приступили, собственно, к самому тренингу. Что хотел бы отметить, то что... С ним приятно общаться, приятный человек, как тренер подходит профессионально, в каких-то моментах требовательный, что это тоже немаловажно, я считаю, для тренера. Также мне еще важно то, что Валера, он, что самому тренеру важно, чтобы я получил результат, чтобы не просто отбыл, а ушел с каким-то опытом, знанием, которое мне поможет в поможет в дальнейшем, поможет решить какие-то сложные моменты, трудности. Если бы меня спросили, вообще стоит, в принципе, идти к Валерию, я бы сказал бы, да, оно того стоит, что я ни капли не пожалел, что познакомился с человеком, что начал проходить тренинг, получил массу эмоций нового какого-то опыта какие-то были стандартные ситуации интерес, интересные где-то я получил позитивный опыт, где-то я негативный также еще хотел бы рассказать был такой момент, я пришел с определенными запросами, у меня был один вопрос точнее даже к два было которые я не знал, как вообще их решить что как эффективнее делать что вообще стоило, не стоило на тот момент Валера мне сказал, что Дим, пройдите тренинг наберись опыта, знаний, и потом мы закроем эти вопросы. Но я по своей, возможно, глупости начал делать так, как я считал нужным. Ну и, соответственно, наломал дров, накосячил. вот, Ну и понял, что вообще тренер был прав, что не стоило самому делать, что надо было все-таки допройти тренинг, и уже после этого закрывать вопросы вот в принципе если вы думаете стоит идти или не стоит я бы сказал идите то есть это вам поможет